Его любят и туристы, и местные жители. Что может быть лучше прогулки по великолепному нанесею в летние в жаркие Проект речного вокзала, впрочем, и многие другие объекты разрабатывался в 40 годы, Но его строительство началось только в 1949 году. За основу проекта был взят образец Химкинского речного вокзала под Москвой. Макет здания был отмечен серебряной медалью на международной выставке в Брюсселе в 1958 году. Сейчас это памятник архитектуры регионального значения. Также справа нам открывается вид на набережную Красноярска. В 2017 году, году была начата ее грандиозная реконструкция. Пешеходная зона, места отдыха, все объекты он мере. Доскутка в воде выдержана в едином эко -стиле.